Всем привет, и с вами на связи Олег Факеев. Вы, наверное, удивлены названием моего ролика. Это рабочее название, но я решил его не менять, потому что на 90% оно отражает суть того, о чем я скажу. Целая цепочка событий привела меня к тому, что случилось сегодня. Когда-то на инфоконференции «Мастер Инфобиз» я узнал про то, что есть возможность поехать на семинар Тони Робинса, и благодаря Midpartners э, эта поездка состоялась. После этого я побывал на семинаре Йохана Эрнста э, Нильсена. И, наверное, это повлияло на то, что, ну, опять же, цепочка случайности. Я шел на вторую встречу, на получение книги с его автографом. Э, на Кузнецком мосту стояли молодые девчонки из ран-клуба Адидас. Вы наверняка видели мое видео, как я с ними знакомился. Я заполнил анкетку, взял сумочку и на, э, подарочную, и, наверное, бы я никогда к ним не вернулся, если бы не встречи, семинары с такими людьми, как э, Тони Робинс и Йохан Энст. Э, я начал бегать, и пробежал я вместе с московским клубом «Адидас», еще у меня была питерская Пробежка уже более 10 раз. Более 10 раз по 3 километра – это 30 километров. Еще чуть-чуть и марафонская дистанция. Но, к сожалению, это 3 километра каждый день. Это не 5 за раз, не 10, не 20 и не 30. В какой-то момент ты понимаешь, что бегая каждый день по 3 километра, это не гарантирует тебе пробежку на более серьезную дистанцию. И когда-то нужно принимать командирское или мужское решение – ты мужик или не мужик? Готов ты сделать чуть-чуть больше, чем обычно? Возьмешь на себя такую ответственность? Примешь ли такое решение? И вот этот момент состоялся. Некоторое время назад на... в группе ВКонтакте московского клуба появилась информация о благотворительном забеге в День города. И сначала я просмотрел, увидел огромное 8-километровое кольцо, по которому нужно бежать и отложил эту ссылку. Потом я посмотрел еще раз, потом подумал. Я думаю, что недели две я принимал это решение. И вчера вечером была финальная точка. Нужно было регистрироваться и нажимать кнопку. Бегу? Не бегу. Скажу честно, это решение далось мне не очень легко, больше психологически. Я сомневался в себе. Смогу ли я пробежать 8 километров? Достаточно ли моя подготовка? Не буду ли выглядеть здесь смешно? на фоне тех, кто бежит, тех, кто ä, подготовлен. И, наверное, это была самая сложная часть в принятии этого решения. Но в конце концов я сказал себе, на тебя сзади смотрят Тони Робинс и Йохан Нерст. А, мужик ты или не мужик? Я решил, я мужик. Нажал на кнопочку «Зарегистрироваться», изучил маршрут, для того, чтобы психологически легче было принимать решение, на Яндекс-картах Яндекс я его уменьшил. Он стал совсем маленьким-маленьким. Я думаю, пробегу. И вот сегодня я участвовал в этом благотворительном э, забеге. Огромное количество народу. Я встретился там с Сергеем, это было чертовски приятно. Отдельные фотографии вы наверняка уже видели или увидите. Встретил знакомых ребят из Adidas-клуба, который организует тренировки, Атмосфера праздника, веселья, здоровья, бодрости. Все супер. И дальше вы увидите это видео. Что меня подвело? Подвел меня аккумулятор моего видео-девайса. Хватает его примерно на 30 минут. Бежал я около 40 минут. Надо сказать, что первые чемпионы этого забега пробежали за 25. То есть я бежал почти в два раза уже, чем чемпионы. Но моя задача была выйти на дистанцию и завершить ее. К сожалению, после 6 километров я прекратил снимать репортаж из-за того, что камера моя перестала работать. Поэтому после того, как вы просмотрите видео, я расскажу, как э, дались мне последние 2 километра. Итак, э, смотрите... Первую, первую часть этого видео, этого сюжета о том, что было до забега, какая атмосфера и как все было организовано. Прекрасно. Дистанция 4 километра, да? Видите, ну да. Понятно. Итак, друзья, дети из детского дома также будут принимать участие. Что за велопробег? Что за пробег? Это очень классная штука, которая создает прямо. С... Видите, куб видите? с надписью САР. Это, Это, да? да? да, Это фотоаппарат, да? Да, фотоаппарат. Удивительная штука. Итак, Итак, э, да. Человек, который с оранжевым фотоаппаратом все фотографирует, идет и регистрируется на, на, на забег. забег, да. На забег. Правильно, друзья. 3 часа дня стартует забег Благотворительные, там простая система. Вы платите стартовый взнос от 100 рублей и больше, и все эти деньги идут на помощь детям. Организатор забега компания 1. Ну, вот тут еще и концерты самая, есть. Клубы, все по клубы ⁇ Кус ⁇ 3 раза в неделю. Вы можете... Мы, мы видим своих знакомых друзей. ⁇ Адид ⁇ да? ⁇ Спело пробег ⁇ он с... Привет! Привет. Друзья, Привет. Дистанция... Привет. Ха -ха, меня уже зовет Сальвадор. Гоша Ой, ё, классно. Дедя. Ну, похож. Здравствуйте. Как классно Вы видеть видите. знакомых. А мне про мое видео кручите, да. говорят, я такой бегу, о, я посмотрел а, ваше видео, решил прийти в «Сокольники», или, «А, время это время же вы снимаете». Да, это Олег Пакеев, свои чудесные видео укладывают нам, и делится а, с, с нами, и с друзьями Понятно. своими впечатлениями. Да, я вчера бежал в, в, на водонаха, конечно, ему надо было отдохнуть перед сегодняшним забегом, но я решил, поскольку это раз в неделю я пробежал, а сейчас мы поставим на паузу, а я скажу маленький комментарий, чтобы не укладывать их видео. Итак, я пообщался со своими новыми знакомыми из бегового клуба Adidas Москва. Как здесь все организовано? Мужская раздевалка, женская раздевалка, камера хранения, что тоже очень хорошо. И осталось найти стойку для регистрации. А мне уже сказали, где стойка для регистрации. Привет. Сейчас мы зарегистрируемся и как? Забежим? О, это там далеко что-то она стойке для регистрации. Все силы кончатся, пока дойдут. А вы идете в... Нет, в другую сторону. В другую сторону? Вот белые палатки, это ваши. Понятно. Значит так, туалеты здесь тоже есть. В общем, все хорошо сделано. Все уже переодеваются в футболки. А я, блин... А футболочку отдел. нам сейчас другие какие-то выйдут, наверное, чтобы мы все бежали в одинаковых футболках. Регистрации здесь у нас дел регистрация и беговая регистрация. Так, несмотря на то, что на кажется, посмотрел маршрут, я сейчас не очень хорошо представляю где он. Привет, спасибо. А где регистрация у нас? Регистрация забега здесь. здесь. У вас? Я не помню. А, Они по фондам? Не у меня а... что-то волонтеры какие-то помогают Тогда это с этой, с этой стороны. стороны да вот еще оказывается регистрации по фондам так как же какой же у меня фонд интересно а а фонд? А, а найдите а меня сейчас отсюда а раздевалки впереди да там наверное да, да. сейчас сейчас мы посмотрим если у вас есть такая информация, я вас найду. А у меня есть, есть, есть. У меня вот есть это самое. Разгибалки, да? Все, я понял. Ты здесь будешь, да? Ну, пока что здесь, да. Okay. В том, что ну, что, Волонтеры в помощь детям-сиротам у меня. Вон сюда. Так. Волонтеры в помощь детям-сиротам. Отлично. Мы это они. Да. Олег Факеев. Я вчера последним регистрировался, не знаю, как, у вас как, по алфавиту или по порядку? Нет, по алфавиту, но не всем. Фокеев. Ну да, у вас. Нет. Давайте я вас разыщу. На вас есть? Так, сейчас я вам покажу. Вот если увидите, вы вы блин, что-нибудь здесь. Сейчас мы так вот развернем, будет крупнее. Развернем сейчас. Да. Регистрируется да. на забег. три будет забег. А, можно и покупает, дать да. и, и не не нет. Нет. Так. И что у вас? Нет. А так, вот я получил футболочку, посвященную этому забегу. Браслеты. Три разноцветных браслета. Уже пора их копить. Добрая Москва. Так, что еще нам дадут? Еще вам дадут. Раздевалку а, вам, Да. да. Вот на сдевалку, а Слезли в камеру. На что, съели уже питательный батончик? Почему-то их и не было. Какая вода? Дадут потом напиться. Воду. Не, ну сейчас сейчас не нужна, вода нужна будет потом. Ай-яй-яй! А я-то специально пришел за водой, за батончиком. А шапочку, блин, на почте, как у анекдоте. Ну ладно. Хорошо. Футболка. Понятно. Хорошо. Теперь только бежать осталось. Спасибо. Ну вот мы зарегистрировались. Это что? Этот социоубег, может вам будет интересно тоже в нашем проекте поучаствовать Если хотите, в принципе, можете заполнить анкету в... в, нас в Давайте будет. заполним анкету вот. так. Можно такой себе Возьмите себе Потому такой куда-нибудь потеряю, а вот это будет носить и рассказывать Так, сейчас заполним анкету еще одну, социальную Еще раз заснимем план забега Вот карта которым мне предстоит пробежать. Ну что, сегодня меня ждет э, первое серьезное испытание моей беговой практики. Должен его выдержать. Не зря я бегал <coughs>, по три километра каждый день. Изначально я хотел бежать в своей любимой желтой маечке, но потом посмотрел, что все переодеваются в ту майку, чему посвящен этот пробег. Надеюсь, что это видно. Добрая Москва. И решил не выделяться, а подержать ту идею, ради которой я сегодня бегу. Ну и второй момент, он для меня немножко печальный. Я думал, что это будет э, большая дистанция. На самом деле всего 4 километра. А 8 километров это забег для заезд для велосипедистов. Так что придется мне искать другую точку для того, чтобы бросить себе вызов преодоления большой дистанции. Ну что, беги, Олег, беги. Да. Мир тесен. Да. И здесь мой кумир Сергей, да, который говорил мне, ну давай-давай-давай-давай-давай Я дал-дал-дал, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Да. но я думал, что мы сегодня 8 бежим, а каста 4 всего 8 раз. это для велосипедистов я, я, решил, что, я, решил, что, я решил, что у меня я сегодня думаю, я 8 бежать. будет день вызова И я после а -а -а. этого на десяточку или может даже на ну двадцаточку, Нарушив да, регламент, нет. пробежать дополнительную четверочку. Ну, можно? Я готов за тобой Только ты, наверное, быстро бегаешь я сегодня старался... не хотел постараться... немножко в встать... так как мы Готовимся к этому. Ну да, тебе нужно. Да. Это свершилось, наконец. Мы встретились. Мы не могли не встретиться, Отдельный вырезка такой делаем, да, а, а, а, а, а... Начинаю эту разминку для всех гостей нашего забега. Вперед, друзья, выходите сюда. Друзья, на сцену. А, давай на сцену, окей. Okay. Да, друзья, я чуть-чуть напутал, подходите ближе. Потому что, чтобы видеть этих людей, гораздо лучше присутствовать, смотреть на них чуть-чуть снизу. -чуть Итак, на сцене прекрасные тренеры бегового клуба Альдаз Буз начинают разминку. Теперь поставим ручки перед собой, разминаем кисти.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 Мы все среди нас, Мы все чемпионы! Мы все вместе! Ура! Вас, Сейчас на выстрелится ширину волонтеру. Вы можете ориентироваться на нее. На это и есть линия старт. Друзья, 15 минут сотравают, как все стартанут. 4 километра по прекрасному маршруту. С музыкой площадь. Далее это садовое кольцо. Потом повернем налево и выйдем на Олимпийский проспект. А далее. Ну, схему у это немножко не та. В общем, 4 километра отличного бега ни одной машины и полно-полно приятных энергичных людей. Друзья, не забываем то, что «Добрая Москва» продолжается при поддержке правительства Москвы, при поддержке департамента культуры Москвы Мы компании «Один думал, что у него будет подготовка к парафону 8 километров, а Москва я думал, что Москва у меня будет 7, новый и вызов. Да, среди открывается тренировка. Друзей. Ну ты так легят десятку где-то на спортивной что ли, ты не хочешь так. Работа на Так, ну что, пошли. Мы идем на старт. Все, все собираются. Ребята, вызывает уважение. Ну вот, нас порадовали. То есть, если не справишься, один круг, если справишься, то два. То есть восьмерка. Бросаем вызов. Ура, свершилась. Я нашел тебе моральную поддержку. Да, то можно треть. Итак, восьмерка. Ребенок тут на руках же может побежать. А то тут нагрузка была. Хотя да, колени могут... Окей. 8 что? минут до старта. Я только что вернулся из отпуска, где я плавал в бассейне, где крокодил, когда я был. Ой, вот в минуту, как воно тут будет. Поэтому к вам не привыкать. Отсутствие семейства. Друзья, 7 минут. 7 минут до старта и мы начинаем. что, беги, Олег, беги! Ритм музыки задает ритм ударов сердца Последние минуты перед стартом. Тух, тух, кто в напряжении. Вот, наверное, что чувствуют спортсмены перед забегом на соревнованиях. Такое нарастающее внутреннее напряжение, немножко нервное дрожь. И потом будет сигнал старта вам Но сегодня задача не победить, не поставить весь рекорд, а пробежаться в этом рифмон забеге.